Так, я тебя на... <плевые> <связывая> <связывая> В общем, сегодня, кто не понял, мы будем играть против Никиты. Никита поздоровался. Он поздоровался. Зачем? Уже не побывал! Балим, балим, балим, балим на гелике. Я-то собачка, я не убежал. Я не успел. Бежать не подбирай мой дробашку! Какашка, забрал мой дробашку, надо его бы опять обожать. У, надо у тебя акалажика добрать. Вот, брат. Ой, моего тебе вообще попал? Я колочка, А где ты? Сливаюсь, пацаны. Ну давайте нашу любименькую вот так. Ладно, ладно, сядем. А ты готов, братишка? Помирать. Ой! Я ч я ч я тут я калаш не прокал. Давай, давай. Ну и... Блин, да, срочно. Оно, да. Мы на него. чтобы потом перчатки Да, мне потом надо как-нибудь найти на Где ты вообще? Милок, что-то ты проиграешь, милок. Ууу, нем не никогда. Be careful. Let's all make it Что? Приезжали как... ...мирамой ничем. Нет! Это надо Оп! больше не на Давай подаришь И кайя, сюда. Солнце, у, -у, -у, всё, у меня калаш. Давай, и жду, когда ты умрешь. Рунаидоу! Я не знаю, где ты? Говнё! Давай. Гоу говорю, как Король стрельбы по по-македонски. По <звы> Клепая! Да yeah, я флешку не туда кину! Ну я осуждаю, осуждаю, осуждаю! Осуждаю твое выговаривание. Что сказал? Слушай, ты это... Ты будешь мне говорить о словах? Никида, давай SSG 08 Без прицелов Давай муху без прицелов Да, SSG 08 Почему? Откуда пуля? <связывающие> субтитры давай без прицелов без прицелов сожди <связывающие> без прицелов понял let's go, let's go. это как мил <связывающие> я че, я тебя ранил. А. Пока мы стреляешь, а! Ну если б. Если бы я... Да, да, да, да, да, да. -да. Давай до конца раундов. Но если бы я не сел, то, наверное, я бы выиграл. Come on, come on. Я специально выбрал мухи, чтобы